Приветствую, с вами Сергей Перточук и вы являетесь участником тестирования программы для раскрутки сайтов. Она была создана как следствие курса по поисковой оптимизации, в котором я рассказываю основные принципы то есть на больше продаж SEO. В общем-то, задача этой программы заключается в том, чтобы вам увидеть картину по вашим сайтам, что на нем? на нем плохо? Фактически пошаговая система, которую я вот описывал, мы начинаем с проектирования структуры сайта и аудита сайта, анализа страниц. Программа на текущий момент позволяет начать проектирование и протестировать. В дальнейшем я добавлю еще ряд функций, пока они еще в разработке. Заходите на сайт SEO Tool Vision, Downloads, раздел вот, загрузить программу. Здесь будет ссылочка Скачать версию для Windows Нажимаете Скачиваете себе Save файл Скачиваете этот файлик После этого у вас будет файл Это инсталлятор программы Программа инсталируется Как любая программа Windows так, Запускаем ее Она точно так же Устанавливается, удаляется Как все программы вот У нее стандартный инсталлятор все вот пошагово нажимаем далее лицензия каталог установки по умолчанию но останавливается ждем выводится информация о последних изменениях то есть когда вы делаете обновление программы она открывает страничку специальную в которой указано что было в последних версиях изменено просто она еще в разработке и то что вы видите вы я еще нигде не рекламировал это видео тоже Чисто для закрытой группы, для тех, кто согласился поучаствовать. Но у вас есть зато возможность протестировать свой сайт. То есть пока что программа для вас бесплатна. В дальнейшем будем думать, сколько за нее просить денег. Пока что у вас есть возможность протестировать свои сайты, получить... Реально получится, что в ходе тестирования вы получите дополнительных клиентов, вы улучшите свои сайты, у вас посещаемость будет гораздо выше. После установки закрываем окошко, нажимаем «Пуск», программы и у вас появится пункт в меню «Seo Tool Vision». Вот он. Вызывайте «Seo Tool Vision». Открывается программка. Вот такой вот у нее простой достаточно интерфейс. Ну, пока что она еще не все функции, которые в ней заложены, они открыты. То есть, часть функций мы пока еще не показываем. Но уже сейчас можно сделать основные вещи по сайту. Если у вас уже есть сайт, ну, допустим, возьмем даже вот этот вот сайт. Он совсем новый, еще даже не оптимизированный. Я даже его ни разу не тестировал. Есть, он пока так, как шаблон сделан. То есть, когда есть сайт, можно его импортировать. Если создавать новый, можно создавать такую структуру. То есть мы прописываем там наименование заголовок, сохранить такая иерархическая структура. То есть можно добавлять второй там пункт, заголовок второй стоп. Добавить заголовок второй. Сохранить. то есть проектировать структуру сайта, как я рассказывал в курсе. Ну, если у вас уже есть сайт, то можно начинать с готового. То есть, если нажимаете кнопку импорт, и тут одном, вот это по этой кнопке она фактически переходит на эту закладку вот анализ содержания. Сюда копируем адрес сайта, который мы хотим просканировать. Можно здесь указать уровень уложенности. Вот это вот глубину сайта сайтом показывает, сколько в глубину тестировать. Если сильно большой сайт, то можно поменьше поставить. И здесь одновременно сколько страниц можно скачивать. Если ваш хостинг позволяет большую нагрузку держать и сайт очень большой, тогда можно одновременно включить две страницы. Задержка, ну желательно, если хостинг не очень, сильный, не очень мощный, то как вот и оставленная по единичке, так и оставляете. Я даже поставлю здесь две. У меня хостинг хороший. Okay. И нажимаем вот эту кнопку ⁇ Сканировать ⁇ Дальше ждем. Он начинает... Программа работает как поисковый робот, точно так же как Яндекс, точно так же как Google. Она смотрит то, что снаружи для робота видно. Создает структуру сайта, вот видно, видите, ссылочку прописывает, и заголовок. Тот, что заголовок виден для робота. И он полностью весь сайт сканирует. По мере сканирования здесь будет отображаться прогресс, именно процесс этого сканирования. Надо будет дождаться, когда он закончится. Ну, можно нажать паузу, если какие-то там проблемы с производительностью, с сетью, и продолжить. То есть можно нажать вот так вот паузу, продолжить. Но обычно один раз запустил и ждем просто, пока она до конца досканирует. Особо тут. Пока что действий никаких не предпринимаем. Вот это вот небольшой сайт, на нем можно посмотреть, как реально делается. В общем-то тут даже прослеживается некая структура. Я еще добавлю тут ряд функций, чтобы можно было ограничить доступ к папкам специальным, например, WordPress, WP. То есть то, что мы в роботу TXT прописываем, как робот не заходит на страницы которые мы запретили но пока что программа этого не позволяет делать и она сканирует полностью весь сайт в общем то может быть часть страниц мусорных показываться хотя с другой стороны вы будете видеть как реально робот видит то есть, в данном случае программу робот видит именно так вот как снаружи для него соответственно все ошибки программа находит и показывает именно так как не человек видит а именно как компьютер видит вот сайт маленький, у него тут всего нашел 31 страницу, 32 сейчас, наверное, закончится сканирование. И отобразить структуру. Вот, он отсканировал, здесь подписал, какие адреса ссылок. И давайте тут я логин не буду. И VP логин мне не надо. И Наверное, ничего такого левого не нашел. Здесь есть кнопка импортировать. Нажимаем ее, и он тогда вот возвращается вот в эту закладку верхнюю. Здесь прописывается название какого-то логического сайта. Можно сохранить его, сохранить как, например, там имя проекта. Но обычно по умолчанию проставляется после сканирования проставляется имя вашего сайта домена. Можно нажать, чтобы поменять. Так, и здесь. Вот это вот та структура, которую вообще по-хорошему надо изначально планировать. То есть задача программы сводится к тому, чтобы мы вот планируем, давайте даже покажу как, а нет, у меня нету, мы планируем структуру, древовидную, вот например, рубрики, да, тут даже нету никаких тут просто все в корне страниц но по-хорошему должны быть страницы иерархические в структуре тут видно что не очень хорошо структура сделана пока что сайт вообще практически пустой тут несколько страниц вы сделано что мы видим красным цветом показано что какие-то проблемы на страницах но в общем то вот эта вот закладка она более точно показывает здесь показывается информация по каждой страничке которую вы и здесь вот внизу показывает. Красный можно развернуть и посмотреть. Тайтл отсутствует. Обязательно должен быть включен в код страницы. Страница download Почему-то он нашел их две штуки. Description. Отсутствует. Keywords. Желательно прописать. Время загрузки нормально. Ходящие ссылки. На страницу должна быть хоть одна внутренняя ссылка. Что-то тут с этим сайтом не очень хорошо. В общем, работать и работать. Но он под, подсказывает, какие конкретно рекомендации надо сделать по сайту основные. Ну вот, например, страница основы раскрутки сайтов. Тут вот конкретно красным цветом подписано, что отсутствует дескрипшн. То есть я не подключал. Это сейчас голый поставлен движок WordPress. Ну давайте даже здесь вот есть кнопочка конкретно можно зайти на вот эту вот страницу у нас есть тэгэш 1 прописан да тайтл прописан тайтл основы раскрутки сайтов программа для раскрутки сайта description не прописан что это значит что желательно на вашем движке на вашем движке вашего блога сайта поставить какой-то плагин если он там не стоит либо же тему использовать которая позволяет description прописывать если вот я перейду на кнопку вот эту вот нажму он должен открыть страницу основа раскрутки сайтов вот так а страница которая вот здесь и в общем то то же самое что дает SEO доктор он пишет видите рекомендация что description не найден так h1 основа раскрутки сайтов и тут он пишет 2 так тега 1 у меня наверное такого не прописалось все нашел две ошибки ладно в общем пока что вот на текущий момент программа позволяет проанализировать и какие-то такие ключевые ошибки я хочу обратить внимание что когда вы разрабатываете сайт очень важно это тайтл и description то есть здесь вот у меня на сайте еще description не прописано если я открою исходный код то есть видно тайтл есть тайтл тоже надо здесь переписать видно что он с палкой сейчас палка я в курсе рассказывал что последние алгоритмы google не рекомендуют использовать это для разделения палку лучше поставить точку вот. Здесь на текущий момент просто автоматически генерируется на основе страницы. Надо подключить SEO какой-нибудь плагин для оптимизации WordPress, который позволит редактировать. То есть, если взять мой, например, сайт больше продаж посканировать. Ну, давайте, может быть, даже у меня есть открытый. Вот он. Сейчас. Для примера вы увидите разницу. Более оптимизированный проект. То есть если вот я открываю сайт большепродаж.ру, то здесь есть уже нормальная страница. Вот видно иерархия четкая достаточно. Видно даже по папкам, как она сделана. Видите, вот страничка. Уникальное торговое предложение. Вот зеленым показано все, что хорошо. Кстати, вот убрать лимит. Это надо будет зайти, вот здесь регистрация, та информация, что я вам дал, лицензионный ключик. Вот так вы будете копируйте имя email сюда и копируете ключик. Если он будет корректный, тогда у вас уберется лимит. Ну лимит он показывает. То есть, в общем-то, ознакомиться с сайтом, с программой можно без регистрации. То есть, она, видите, несколько страниц позволяет просмотреть. Вот. И какие-то критические ошибки можно увидеть. Ну, Например, здесь, здесь вот показывает, что длина более 11 слов или 70 символов. То есть у нас получается заголовок вот этой страницы. Плюс можно посмотреть еще что. Очень хороший пункт. Это все входящие ссылки на каждую страницу. То есть вот можно зайти и посмотреть, с каким анкором. Это вот фактически по тем ключевым фразам, которые у вас продвигать страницы. Ну, я в курсе рассказываю, как лучше. То есть надо, чтобы этих. То есть, когда вам надо какую-то продвинуть страницу, вы делаете, вот, например, какую-то такую структуру. Вот мне надо, надо например, заглавную ну, какую-нибудь, скажем, страницу веб надо продвинуть. Да? Тогда мы создаем внешние ссылки с других страниц. А это вот эта вот страница. Ссылка есть отворцы Adworce. Карта сайта. Две ссылки. В них в Тайтле и в Анкоре. Вот Анкор и в Бизер. И они работают на продвижении этой ссылки. страницы. Вот эта страница, видите, у нее больше входящих ссылок, 5 штук. Но с одним и тем же Анкором не должно быть более, по-моему, 7 точно насчет 8 под вопросом. То есть говорят, что 8 ссылок можно допустимое значение. То есть программа пишет, если много, тогда она вам просто пишет как, как потенциальную ошибку. Протестируйте ваш сайт. Буду признателен за любые рекомендации. То есть, что вам понравилось, что вам не понравилось в программе. Тестируйте, пробуйте, анализируйте свои сайты, анализируйте свои сайты конкурентов. Вот, кстати, что удобно, что можно посмотреть структуру конкурентов и можно посмотреть ключевые слова, по которым оптимизация идет. То есть, конкретно, вот. Ну, например, вот тут видно. секреты adwords ну, тут это не. В общем-то, призыв к действию, ключевое слово. Но опять же, про ключевики, что хочу сказать. Ну, возвращаясь к поисковой оптимизации. Есть, вот здесь вот переход у нас сделан. Видите, вот эта вот ссылочка. То есть можно на страницу перейти. И у нас связано, тут еще такая штука. Вот здесь вот, когда иерархию мы прописываем, да. У нас есть вторая штука, это вот вторая вкладка, после того, как вы отсканируете, это ключевые фразы, по которым мы продвижение делаем. Вот так вот идет, например, мотивация продавцов, если я переключаюсь сюда, то есть она попадает на страницу мотивация продавцов, можно посмотреть, какие ключевые фразы мы на нее назначили. То есть у нас есть страница, ключевые фразы, какие мы хотим продвинуть. Так вот, изначально задумывалось так, что мы, я прописываю ключевые фразы, под них прописываю структуру сайта, и по ключевым фразам вот можно нажать Shift и выделить несколько фраз и запустить вот здесь вот здесь кнопка сканирования вот это вот, что происходит? Она вот здесь вот дополняет их список, начинает в Яндексе, в Яндекс собирать статистику, потом я добавим гугловскую статистику, пока что мы ограничились Яндексовской. Сейчас подождем, просканирует. Достаточно долгая операция. И не делайте сразу много выборку по фразам. Иначе Яндекс не любит этого дела, и он может забанить. Здесь, кстати, в настройках. Но опять же, это то, что я рассказываю в курсе. То есть все пункты по курсу, вот которые бесплатный курс. Вот этот, вот как привлечь клиентов с помощью поисковой оптимизации. Программа под них именно заточена. Я потом еще сделаю отдельное видео, как конкретно по шагам это все делать. При помощи программы и оптимизировать ваш сайт. Мы делаем... Сейчас надо сканировать, вы увидите. Можно, кстати, посмотреть по любой фразе. Вот когда вы добавляете здесь фразу ⁇ Добавить ⁇ у нее можно указать, как конкретно, какой странице привязать ее. Например, вот так вот приоритет выставить то что я рассказываю то есть это тот ваш субъективный приоритет, например семерочку прописывается какая-то ключевая фраза там например продажи и, если нажать здесь сканировать, то опять же в Яндекс.Вордстат возвращается три частотности, базовая частотность частотность с знаком и в этих самых вот. можно нажать сохранить но ну, там я не буду сейчас сохранять изменения так, где-то там должно просканироваться, а вот, видно. Вот просканировалось какие-то фразы, которые я делал. И видно по частотностям. Соответственно, можно отсортировать, нажать на кнопку. Здесь достаточно долго это делает. Но отранжировать фразы, в дальнейшем с ними работать. Пожалуй, пока все. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Будем создавать, раскручивать ваши сайты при помощи программы. Надеюсь, у вас будет еще больше клиентов. Удачи! С вами был Сергей Бердачук. Это проект Больше большепродаж.ру И это программа seo-tool-vision.ру Специально для раскрутки сайтов по этому курсу. Удачи!